Что у меня есть для вас? Как я могу вам помочь улучшить ваши отношения? У меня есть тренинг-интенсив, который состоит из ключевых блоков, касающихся отношений. В целом я называю этот тренинг «Нумерология взаимоотношений», хотя он включает в себя не только нумерологию, но и серьезные инструменты коррекции отношений, рекомендации, подсказки, техники что из себя представляет мой тренинг он состоит из трех блоков значит первый блок это диагностика карты рождения в сфере отношений очень важный блок благодаря которому вы сможете сразу и полностью увидеть свою карту любви просчитать все свои коды и сразу же увидеть где есть проблемы. Я сейчас подробнее расскажу об этом. Да? То есть первый блок это диагностика, расчет, анализ. Второй блок это анализ совместимости, рекомендации к взаимодействию, построению отношений, подсказки, советы по каждому коду. И третий блок это корректирующий блок, который называется антикарма безбрачия. Он весь состоит из практических инструментов для коррекции разного рода проблем теперь давайте подробнее блок диагностика я считаю что это полезно ну вот просто каждому будет сделать для себя один раз такое в жизни потому что благодаря этому блоку вы сделаете полностью диагностику своих отношений я э, научу вас рассчитывать вашу карту отношений вы рассчитаете все свои коды по карте судьбы вот я пример сегодня вам приводила на да, пугачёва галкин был расчет всех кодов карты судьбы э, Естественно, проявление каждого кода и проблемы каждого кода в отношениях. Да, потому что каждый код имеет свои плюсы и минусы. Есть четкая совместимость с кем-то, есть четкая несовместимость и рекомендации, как взаимодействовать друг с другом. Да? Но не только это. Здесь же, на этом блоке, будет еще расчет психоматрицы. Еще один нумерологический инструмент, который очень важен для понимания себя в отношениях, потому что он дает более глубокую да, схему он позволяет выявить сразу все слабые места все зоны уязвимости и выявить причины проблемных отношений кроме того на этом же блоке диагностика мы сразу с вами сделаем диагностику кармы отношений то есть венца безбрачия в карте рождения такое бывает завтра об этом расскажу чуть чуть подробнее да, это если не складываются отношения при всем желании если много попыток одинаковых, или там умер партнер, ушел, да? после этого не складываются отношения. Но подробнее об этом завтра поговорим. Вот блок диагностика позволяет продиагностировать такие, такого рода кармические проблемы по отношениям. И еще будет одна... Диагностика, еще один расчет, это совместимость по уровню развития души. То есть вот этот блок, он очень мощный, он очень главный, с него все начинается. Я его буду проводить вживую и, естественно, отвечать на все ваши вопросы. По результатам у вас получится очень четкая картина и понимание, какие проблемы есть в отношениях. Что нужно корректировать, что нужно исправлять, да, с чем нужно работать. И вы сможете по этому блоку, я дам обязательно рекомендации, вы сможете четко понять, что нужно делать для того, чтобы улучшить свои отношения. Второй блок – это непосредственно нумерология отношений и все три кода совместимости, анализ совместимости. Вот здесь подробно описание каждого кода, рекомендации по взаимодействию с каждым кодом на уровне психики, на уровне эмоций на уровне энергии как происходит взаимодействие как выстраивать взаимодействие с разными кодами и вот это самый ключ ребята вот честно говоря вот этот блок вот именно он дает полное понимание себя и другого партнера в отношениях он очень важный и здесь мы опять же таки с вами подробно разберем это то что мы на первом блоке выявим да Здесь мы подробно это проработаем, потому что я дам конкретно по всем кодам рекомендации, подсказки. И вы научитесь делать диагностику своих отношений, любого другого человека, определять совместимость деловых, личных отношений. Но самое главное, что благодаря этому блоку вы научитесь взаимодействовать с людьми, представителями других кодов. И особенно, если у вас мастер числа, у вас или у ваших партнеров 11-22, потому что это все-таки специфические люди, специфический тип отношений. По ним я даю отдельные рекомендации. И третий блок, как я вам говорила, это блок корректирующий, это блок из моего тренинга, очень мощного моего авторского тренинга, который называется «Антикарма», но который касается непосредственно отношений. Этот блок называется «Антикарма безбрачия». И здесь собраны все самые сильные технологии на сегодняшний момент – для коррекции кармы отношений, венца безбрачия, самопорчи, программ деструктивных, которые есть в карте рождения, коррекции слабых моментов в карте рождения, минусового проявления ваших кодов любви, блоков эмоций любви. Очень сильный блок на самом деле. Можно приравнять к пяти сессиям, когда вы работаете индивидуально с коучем, психологом или энерготерапевтом здесь самые самые лучшие технологии вот такие вот ребята три блока то есть вы для себя можете на сейчас определить что вам нужно вам нужна диагностика вы хотите разобраться понять что как не работает почему в чем ваша уникальность да, понять свои ну, проблемные зоны отношений или вы хотите получить ключи да, к пониманию других людей, выстраиванию взаимоотношений с ними, перевести свои отношения на совершенно другой уровень, тогда это второй блок, да? или вам нужна коррекция, вы чувствуете, что просто пониманием, знанием диагностики вы не отделаетесь, вам нужна серьезная. Коррекция, вам нужна серьезная помощь да это конечно же блок антикарма безбрачия ну что я вам хочу сказать что по результатам если вы включитесь вы действительно сможете проработать тему взаимоотношений во первых нумерология взаимоотношений дает очень сильное понимание это меняет вас это меняет ваши отношения переводит на совершенно другой уровень а да? во-вторых вы конечно же можете убрать то что вам на сегодняшний момент мешало и начать себя ценить, уважать уважать свои решения убрать все деструктивные программы убрать все деструктивные убеждения себе понять почему раньше не складывались отношения что вам нужно изменить и по итогу научиться строить эти гармоничные отношения вот поэтому Определяйтесь, что вам нужно. Я сейчас расскажу, какие есть варианты участия. Итак. Самый первый блок, который называется «Диагностика», я вам о нем рассказывала, который позволит нам полностью рассчитать карту, полностью выявить все проблемы во взаимоотношениях, все слабые места и что с ними делать. Да? Это мастер-класс, который я проведу вживую, я буду в доступе для вас. Он стоит 3900 рублей. Если вы считаете, что это то, что вам на сегодня необходимо, записывайтесь именно на этот мастер-класс. Если вы хотите глубже, больше разобраться, есть вариант, когда вы берете и диагностику, и сразу же блок «Нумерология взаимоотношений». Эти два блока вместе, «Диагностика плюс нумерология взаимоотношений», они стоят 7900 рублей всего лишь. Это получится 5 полноценных уроков. Двухчасовой с половиной мастер-класс по диагностике, два урока, и три урока по нумерологии взаимоотношений всего лишь 7 900 или может быть вы уже изучали у меня нумерологию взаимоотношений вам нужны инструменты коррекции вы хотите получить сильно действующие эффективные методики улучшения взаимоотношений тогда есть вариант диагностика плюс антикарма безбрачия на то же самое 7 900 стоит такой пакет если вы хотите получить полный пакет и диагностику и нумерологию взаимоотношений и антикарма безбрачия такой пакет стоит всего лишь 9900 получается тогда двойная скидка на этот пакет если вы посчитаете нам получается экономия очень приятная кругленькая сумма вы выбираете, исходя не из суммы, исходя то, что вам действительно нужно, как вы это чувствуете. Да? Теперь по поводу формата обучения и даты. Тренинг стартует 22 марта. Почему дата определена? Потому что диагностика будет проходить вживую. Я вам помогу создать полностью вашу карту и выявить причину проблем в отношениях вашу да, это будет такой полноценный очень глубокий мастер-класс 22 марта мы проведем как раз в день весеннего равноденствия будет прекрасное время для обновления для улучшения отношений для понимания для начала нового этапа вот а после этого в зависимости от того какой вы выбрали для себя блог нумерологии отношения или антикарма безбрачия вы получаете доступ к выбранному вами уровню, ко всем материалам выбранного уровня изучаете в своем режиме в удобное для себя время и специально для вас будет создана закрытая группа telegram где я с вами буду на связи отвечать на ваши вопросы комментировать и если вдруг возникнет необходимость мы даже с вами выйдем в прямой эфир я отвечу на вопросы разберем может быть Примеры чита конкретно. Хотя обычно вопросов не возникает, но знаете, что такая возможность есть. Вот так. Выбирайте интересующий вас блок, проходите по ссылке и оставляйте свои заявки на тот блог, который вас заинтересовал. Либо это блок диагностика. Вы полностью разберетесь в плане своих отношений, с тем, как вы строите отношения, с кем, в чем у вас проблема. Да, либо это нумерология отношений, вы получите ключи к созданию гармоничных отношений. Либо это антикарма безбрачия, если вы чувствуете, что вам нужна хорошая коррекция от специалиста, проработка кармы безбрачия, одиночества, деструктивных программ И вы понимаете, что вам нужно именно это. Благодарю вас за внимание. Благодарю за то, что слушали мне понравилось наше взаимодействие мне понравился ваш интерес к этой теме надеюсь увидеть вас на своем тренинге